Привет, ты на канале Magic Pets. Я Эйвен, со мной тут моя жена Миша, дочь Юмичу и сестра Софи. И сегодня мы будем отвечать на самые популярные вопросы. А это киса Алиса, которая думает, что она собака. Я и есть собака. Так, давайте, отгоните вопросы. А, сейчас мы, Алис, мы дождемся, когда придет Аня, и она нам будет их читать. Тогда пока что подписывайся на канал. И ставь лайк, да? Ты можешь писать свои вопросы нам в комментарии И мы когда-нибудь на них ответим Но до того, как мы начнем, ребята Я должна вам сказать кое-что важное про вот эту штуку Это электрический ошейник для собак И для кошек тоже его используют И на нашем главном канале Magic Family Аня сняла про него видео Она не просто рассказала о нем Она показала, как он работает, как это жестоко И как люди используют этот ошейник, чтобы бить животных током Чтобы они не лаяли и не делали плохих вещей. Мы очень просим вас всех, ребята, потом пойти и посмотреть это видео. И самое главное, поставить ему лайк и поделиться этим видео в своих соцсетях, потому что эта вещь опасна. У меня аж голос сел. Но самое ужасное, что сказала Аня, это то, что эти ошейники покупают огромное количество людей. Не только в мире, но и в России, и везде. И мы очень вас просим поддержать это видео, если вы тоже, как и мы, против жестокого обращения с животными. Пожалуйста, ребята, потом, когда смотрите этот ролик, обязательно сходите. И обязательно Обязательно расскажите об этом ужасном предмете всем. Ссылка будет в описании. Кто, если не мы, заступится за животных в нашем мире? Это просто кошмарная живодерская вещь, и мы должны с этим побороться. Поэтому обязательно помогите нам и распространите то аниме видео. Так, я пришла, чем вы тут занимаетесь? Уже готовы отвечать на каверзные вопросы? Да, мы готовы, как всегда. Так, а зачем у вас тут лежит эта ужасная кошмарная вещь? Ни в коем случае не трогайте ее, это опасно. Я ее отсюда уберу. Ань, мы просто попросили подписчиков поддержать наше видео против электрических ошейников. Да, это действительно очень важно, ребята. Мы против животных, спланных животными. Да, Алиса, и наши настоящие мэджики обязательно нам помогут и распространят это видео. Ну, а мы, наверное, будем начинать, да? В вашем инстаграме, кстати, не забывайте, ребята, на него подписываться. Вы попросили задать вам вопросы. Да, и они нам прислали очень много вопросов. Так, ну что ж, я буду читать вопросы от мэджиков, которые они задавали под вот этой вот очень классной фоточкой с... Софиши. Смотрите. Красиво. Аня Видела. Давай вопросы уже. Ладно, ладно, хорошо. Начнем с простых. Любите ли вы покушать? Конечно любит кушать. Ну, знаешь ли, Миш, разные бывают собаки, да, Киса Алиса? Я кушать люблю. Вся наша волшебная семья любит пожрать. Юми, ну зачем так грубо? Ладно, любите ли вы посылки? Я люблю. Да, Киса Алиса очень любит коробки, а потом обгрызать их. Но вообще мы правда все любим посылки, обожаем. Распаковывать подарки от Мэджиков. Это правда, мы очень любим посылки. У меня будет 50 вопросов. Можно ли отправить вам посылку? Конечно. У нас везде на всех каналах под видео есть адрес да, э -эй, Эйвань. Да, адрес, куда вы можете отправить вашу посылку. Дрались ли вы когда-нибудь серьезно и по-настоящему, признавайтесь? Дрались, дрались, дрались, но не серьезно, не по-настоящему. То есть не дрались? Дрались, но не по-настоящему. Как собака с покемоном. Мы с Юмичу все время деляемся. Да, мы играем. Мы никогда не дрались серьезно. Пукает ли киса Алиса? Пукает, неправда. Мы все пукаем иногда. Эээ... -э -э. Ну, если честно, то да. Они будут неверки Правда-правда, пукает, пукает, пукает, как динозавр по ночам. Ой, свет погас. Свет погас, а это значит, что Алиска пердунишка, пукальщица. Не правда Юмичу, сама пердунишка. Ладно, ладно, все мы пукаем. Вот как раз еще один вопрос про вас. Ссоритесь ли вы, Юмичу и киса Алиса, и из-за чего? Они, конечно, ссорятся, они вечно ссорятся. Как настоящие друзья, да, Алиска? Ссоримся мы с тобой? Ссоримся. Но мы это, по-доброму, не, не, не жестко ссоримся, так как друзья. Так из-за чего вы ссоритесь? Из-за разного. Например, потому что Юмичу говорит, что я пукаю. Пукаешь? Пердун. Я не пердун. Пердун. Нет, пердун. еще один вопрос про вас, кто из вас самый бешеный, Юмичу или Алиса? Конечно же, Алиска бешеная, бешеная. Нет, это ты бешеная, и самая бешеная. Нет, ты. Ладно, я. Эйвен, как раз вопрос для вас с Мишей. Хотели бы вы еще себе ребенка? О, нет, мы пока не хотим с Мишей заводить еще детей. Правильно, им хватит меня, любимые доченьки, да? Юмичу, а ссорится ли Эйвен с Мишей, а? Нет, мои папа с мамой почему-то никогда не ссорятся. А ты умеешь танцевать, как Софи? Я? Нет, Юмичу еще не научилась танцевать, как я. Я-то умею сидеть, как она, на попе. А она умеет пока только прыгать на задних лапах, но кружиться нет. Софи, если у тебя парень, будешь ли ты искать парня и вообще про парня? Я уже говорила вне Святого Валентина, что мы познакомились, но он оказался в другом городе. И мы с ним так и не встретились. И теперь получается у меня нет парня. Я мячик принесла, вот он, мячик у меня во рту. Сколько ты весишь, Юмичу? Я чуть больше двух килограмм. Мам, мне тебя спросили, а? всех спросили, сколько вы весите. Я вешу меньше всех. Нет, Кисалиса весит меньше всех, а потом я. Да, а потом Миша. Мы никогда специально не взвешивались. Вот я вешу два с лишним килограмма. Юми и Кисалиса меньше меня. А но самая жирная у нас тетя Софи. Юми, так нельзя говорить. Самая жирная тетя Софи, да. Самая тяжелая, а не самая толстая. Да уж, спасибо, ребята. Тётя Софи, ты не обижайся, мы просто так шутим с Юмичу. Плохие шутки. Эйвен, когда будет снова вечерний Эйвен? Все спрашивают. Ой, я не знаю, если честно, ребята. Папуля почему-то подумал, что его шоу никому не интересно, да? И испугался, что вы не будете смотреть его, вот поэтому он не снимает его больше. Ну и дурак. Киса Алиса, кто твой тайный поклонник, который прислал тебе Валентинку на день с Валентина, будет ли у тебя парень? Я не знаю, кто этот тайный поклонник, не знаю кто прислал Валентинку мне и будет ли у меня парень. Кто лучшие подруги? Девочка тут написала, что лучшие подруги Киса Алиса и Софи. Нет, видите я делаю как собака, моя лучшая подруга Юмичу, Покемон, а Софи лучшая подруга Миши. А у меня нет лучших друзей Зато тебя спрашивают, каково быть старшим в семье, Ивасик Эйва, ну очень хороший, старший в семье А Пуля у меня самый крутой Он всех нас любит и обо всех заботится Какой любимый цвет у Алисы, а? Я еще не придумала, какой у меня цвет Я даже не придумала, когда у меня день рождения Потому что меня спасли из канализации Тут, кстати, опять спрашивают, когда у вас у всех дни рождения Аня много раз во всех своих разных роликах говорила, когда у кого день рождения У меня 6 апреля Эйва, ты вообще меня закрываешь? А у меня 6 ноября, а у Миши 8 февраля. А у Юмичу прям перед Новым годом. 27 декабря. Юмичу, если бы у тебя была суперспособность, то какая бы она была? Я бы могла менять цвет в желтый и стала бы супер крутым покемоном и делала бы все, что могут. Покемоны. Вообще, короче, я была бы супер-покемоном. Ничего нового, Юмичу. Нам точно пора объяснить ребенку все про эту жизнь. Кстати, вопрос, когда они с Кисалисой пойдут в школу. Какую еще школу, вы че? Да-да-да, нам точно надо будет отправить их в школу. Не пойду я в школу. Я тоже не хочу. Но вы должны учиться и быть умными. Когда Юми перестанет шепелявить? Никогда не перестанет она шепелявить, потому что... Потому что ты, между прочим, гордавая. Ну что, у нас с тобой обеих проблемы с речью. Зато я умею буквы Р выговаривать. Пойдем в школу. И что там делать? Вас там девочки как раз научат нормально разговаривать. Вы когда-нибудь какали в Анину обувь? Чего? В Анину обувь какали? Нет. Вы что? Не-не-не-не. Такого уж точно не было. Это уже перебор. Мы воспитанные. Я писала иногда не там, где надо, но отучилась. Девочки, ругались ли вы когда-нибудь со мной очень сильно и обижалась ли я на вас или вы на меня? А почему только девочки? А, ну все. Нет, мы никогда с Анюткой не ругались. Да. Скандалов у нас никогда не было. И с Кисой Алисой тоже. Мы, по-моему, все друг друга понимаем. Да, Кис Алис? Я обиделась на покемона. Вот она вечно обижается. Когда тайная жизнь домашних животных? Но, ребята, мы все время снимаем тайную жизнь домашних животных. Всегда, когда с нами нет Ани. Это, по сути, есть тайная наша жизнь. Как уговорить родителей купить собаку? Вообще, Аня сняла когда-то видео на канал Magic Family, но она уже устарела. И мне кажется, нужно снять еще одну, да? А может быть, даже от вашего лица. Хорошая идея. Киса Алиса, боишься ли ты пятен на своей голове? Каких еще пятен? Я не понимаю. Ничего я не боюсь. А кто у вас тут спрашивает? Самые главные в семье, а? Конечно, ты! Нет, э, кроме меня. Папуля! Да, Эйвен самый главный. Э, это так, но если серьезно, то, наверное, главнее всех все-таки я. Я ведь самая ведущая. Эй, -э -э -э, вообще-то подождите, не-не-не-не. Ну ладно, ладно, пусть будет Эйвен. Мальчикам надо уступать. Это девочкам надо уступать вообще-то. Вы когда-нибудь что-нибудь воровали? Нет, мы никогда не воруем. А кусали когда-нибудь Аню? По-настоящему, серьезно. Я, конечно, знаю, что нет, но ответьте вы. Нет, мы никогда не кусали Аню. Если бы ты, Софи, могла исполнить любое свое желание, что бы это было? На сегодняшний день, кроме парня, я бы хотела, чтобы все собаки в этом мире были счастливы. Это не только ее желание, а всех нас и не только собаки. Да, вообще все животные, вот. Кисалис, почему ты решила, что ты собака? Я просто собака, вот и все. На самом деле она, правда, как собака. Она выросла. И она еще ребенок, как Юмичу, которая верит, что она покемон, и поэтому она верит, что она собака. Было ли вам когда-нибудь стыдно перед Аней? Нам стыдно? Нет, никогда нам не было стыдно перед Аней. А за что нам стыдиться? Что естественно, это не безобразно. Сколько вкусняшек в день вы едите, а? Да мы не каждый день вкусняшки-то едим. Да, только иногда. Вы снимите утро собаки или кошки? Конечно, будут еще такие ролики. Хотели бы вы, взрослые, вернуться в детство? Я испарилась в шторе. Я еще не взрослая? Да, мне иногда тоже хочется стать как киса Алиса и Юмичу и веселиться. И мне, и иногда мы это делаем. Как настоящие старики. Юмичу, перестань. Нам точно пора отправить дочь в школу Будете ли вы менять имидж? Кого-то не устраивает нас, им, наш имидж? А что не так с нашим имиджем, а? Ну типа просто так А, ну может быть, почему нет? Софи, ты бы хотела стать женой Эйвона? В смысле, жена Эйвона, она же его сестра Какой-то странный вопрос Вот именно, что за бред? Она моя тетя! Вопрос действительно странный, просто хотела, чтобы вы на него ответили Никогда я не хотела стать его женой он мой брат. Юмичу, ты бы хотела стать кошкой? Зачем мне кошкой быть, я покемон, вы что? Ну, знаешь, всякое бывает. Нет, она не хотела бы стать кошкой, она собака, как и я. Киса, Лис, вообще-то ты кошка. Отстань. Хотели бы вы быть другого пола. Девочки мальчиками, а мальчики девочками. Нет, конечно, нет. А будете ли вы снимать пранки? Не предлагайте им снимать пранки. Хотя они все равно будут их снимать. Юмичу, не смей снимать пранки. Ясно, папа тебе сказал. В школу меня отправишь, буду снимать пранки. Так, ребята, вы покажете все свои коллекции. Конечно, покажем. Наверное, только. Видео, да? А я до сих пор не знаю, что собирать. Вопрос к девочкам. Вы устроите пока мод? Да, я уже давно предлагала пока мод снимать. Покажем шмотки. Вещи, Юмичу. Хоу. Какие вы все гламурные. Софиша, будут эпик-влоги еще? Конечно, будут. Я по что? я собака-невидимка, меня не видно. Киса Алиса, тебя видно. Кстати, кто первее всех смотрит ролики на всех каналах на Magic Family и на Any Magic и даже здесь, когда они выходят? Конечно, это я. Э, не совсем. Иногда это киса Алиса. А иногда мы все вместе смотрим. Но, но на самом деле первые всех Аня, потому что она их туда выгружает. Точно. Кто придумал вам имена? Многие, кстати, считают, что у Миши мужское имя, но это не так. А имена, конечно же, ты придумала. Что за странный вопрос? Не сами же мы себя так назвали. Ну, вообще-то не совсем. Она назвала Мишу Мишу и меня Юми, чуваки, Алису Алисой, а вас? Эйвен и Софи так назвали сначала, а потом она просто вас не переименовала. Ничего себе, сколько ты Юми знаешь о папином прошлом. Да, да, да, да, да. Вы бы хотели встретиться со всеми мэджиками? Что за вопрос? Конечно, хотели бы. А характеризуйте себя одним словом каждой. Киса Алиса? Собака я даже умею чесаться, как собака, видите? Софиша. А турво, как всегда. Миша. Лайк. Юми. Покемон. А Эйвен? Эйвен, зануда, отличное слово для него. Вообще-то я Эйвен, бро. Ну и еще два очень важных вопроса... Для Юмичу, после того, что случилось с тобой, заведешь ли ты себе нового парня и будут ли у Юми дети? Юми покемон, конечно, парня заведет другого, который будет ее любить. Я пока не знаю, а насчет детей? Не надо на Юми детей сейчас. Она еще сама, ребенок. У нее скискалистка, хорошо. Мы себе парней классных заведем. Так, девочки, хватит тут говорить глупости. Рано вам еще парней, и никаких у Юми пока не будет детей. Но попозже, может быть, да? Да, попозже мы с Мишей подумаем, и, возможно, разрешим ей, когда она выйдет замуж, родить ребенка. Я же говорю, буду парни еще. А ты, давай подписывайся на наш инстаграм, теперь его будем вести мы. И иди, смотри, очень важный ролик на главном канале Magic Family.